Здравствуйте, посетители психологического центра Немиркин. Интересуетесь ли вы в последнее время самопомощью и самосовершенствованием в последнее время? Это стремление к большему и лучшему, будь то здоровье, одежда или деньги, стало нормой, но иногда в ущерб благополучию людей. Это может показаться постыдным, если вы не прилагаете усилий, или не улучшать себя каким-либо образом. В конечном итоге такой образ мышления и культура самосовершенствования может заставить вас чувствовать себя бесправным, как будто вы должны быть кем-то другим. Итак, вот пять привычек самосовершенствования, на которые вы тратите время, которые вредят вам. Первое. Чрезвычайно высокие и нереалистичные ожидания. Какие цели вы поставили перед собой? Наличие целей может быть очень полезным, поскольку это поможет вам найти то, над чем стоит поработать и направить свою энергию. Однако, когда вы пытаетесь возвысить себя, вы можете начать сравнивать себя с людьми, которых вы боготворите, и чья жизнь может показаться намного прекраснее и лучше, чем ваша. Вы можете создать дикие ожидания о том, как вы хотите достичь уровня других за то же время или тем же способом, что и они, и подсознательно перенимать их идеалы и ожидания. Это вредная привычка, потому что вы не сосредоточены на себе и на получении удовольствия от жизни, а на достижении идеалов других людей. Помните, вам не нужно быть идеальным, вам просто нужно быть самим собой. Второе. Менталитет культуры Хасла. Склонны ли вы перегружать себя работой? Идея о том, что вы никогда не должны сдаваться, или о том, что вы должны постоянно работать, даже в ущерб своему здоровью, может быть очень вредной для вашего благополучия. Иногда что-то не получается, и вам приходится сдаваться, но это неплохо. Это может быть душераздирающим и тяжелым, но это может быть необходимо, особенно если это истощает и отнимает силы у вашего тела и разума. Как бы ни были сильны люди, которые вынуждены содержать себя и других, работая долгие часы, постоянно суетиться, не делая перерывов для себя. Чтобы прийти в себя, может привести только к катастрофическому выгоранию. Третье, Эстетика важнее здоровья. Как часто вы пользуетесь социальными сетями? Хотя они могут быть инструментом, который поможет вам изменить свою жизнь к лучшему, он также может исказить ваше представление о себе и других. Вместо того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и практику, средства массовой информации и особенно социальные сети рекламируют определенные типы тела, как желательные и важные. Женщинам внушают, что они опасны, ненужные косметические операции, а мужчинам говорят быть накачанными, и во что бы то ни стало достичь этих результатов в спортзале. Но наши тела – это не тренд, которого мы должны стыдиться и внушать нам, что мы должны выщипывать, подкалывать и делать инъекции ради лайков в социальных сетях и одобрения незнакомцев. Ваше стремление к самосовершенствованию может оказаться заслоненным неуверенностью в своем теле, а от этого трудно избавиться. Четвертое. Информация без применения. Сколько книг и руководств по самопомощи сложено у вас в комнате? Как и многие другие, вы можете сказать себе, что начнете применять информацию, как только прочтете все книги, но книг так много и все время появляются новые. Все эти советы могут быть полезны, но они не принесут никакой пользы. Если вы не будете применять на практике то, чему они учат, какими бы мощными ни были знания, прикладные знания – самые лучшие. Не бойтесь применять то, чему вы научились. В мир! И номер пять – «Визуализация бездействий». Мечтаете ли вы о человеке, которым хотите стать, или о том, что вы хотите иметь в своей жизни? Возможно, вы видите себя художником или летчиком. Или вы мечтаете о большом доме или красивой машине. Визуализация жизни, которую вы хотите, и ее воплощение в жизнь может стать отличным способом поднять настроение и повысить мотивацию, особенно когда вам нужно задействовать к своим запасам силы воли. Однако это может стать проблемой, когда вы только представляете это и фантазируете об этом, ничего не делая между ними. Чтобы восполнить пробел, как бы вы ни мечтали о лучшей жизни? Вы можете мечтать о лучшей жизни, которую вы заслуживаете, если она не имеет структуры и исполнения в реальности. Это всего лишь мираж. Помните, что для того, чтобы добиться этого, вам нужно действительно это сделать. Придерживаетесь ли вы какой-либо из этих привычек? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки на исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.